друзья всем привет сегодня мы пошли уже по летние грибы дожди прекрасно увлажнили лес лес мокрый зашли по нашим местам мы в этом лесу никогда не находили подберезовик а сейчас я думаю что вначале подумала что это какая-то поганка потом смотрю ближе друзья Первый раз в нашем лесу я нашла подберезовик. Я вам показала, какой он высокий, красивый, молоденький, прелестный. Что мы еще сегодня нашли? Мы нашли, мы на нее говорим решетку, иногда на ней говорят маховики. На вкус очень вкусный, когда жарить муж нашел подосиновика попали мы попали опять под березовик но комару конечно комару очень прекрасный красивый рядом еще один чистенький чистенький и где-то еще а Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, тоже подберезовик, не бачу в упор, в упор, да, поэтому у каждого грибника есть свой, а, есть, у каждого грибника есть свой гриб, один увидел, второй не увидел. О, а ножка, а ножка, длинная, такой красавец. Дожди и белый гриб. Сейчас хочу жляну, хочу показать, какие ты нашел. Краснейчук. Подосиновик, да. И белый гриб, белый. Ну, комаров, конечно, комары докучают. Белый гриб думай а да да да да белый, белый да? да ножка ножка они а, валер тоже тоже подберезовик под под подберезовик думали что белый а, нет. Нет, под мякенька или подосиновик ножка мякенька или подосиновик. а шляпочка твердая, похожий на подосиновик я думал, под О, красавец а ну на руку чтобы вот так, вот шляпка вообще в этом Ой, комару конечно много ножку ножку ножку ножку ножка вот такая все это оставим разводиться дальше под березкой красавец друзья в лесу радует все нашли прекрасный мухомор мы в жизни никогда не видели шляпка а ножка ножка такая толстая как вроде бы это белый гриб друзья здесь прошло столько людей и я не сразу заметила муж показал какой стоит красавец белый гриб все как положено он растет вот здесь дуб рядом это под дубом он какой красавец ножка шляпка чистенький и большой показываю вот моя рука в диаметре, ну, где-то 20 сантиметров есть. Такой красавец. Грибов, конечно, не столько, сколько осенью, сколько осенью. Но зато появляется вот подосиновик. Шляпку покажу. Шляпка прекрасная. Ножка. Ножка, ножка. Ножка замечательная. Хороший подосиновичек. Друзья, это без комментариев. Этот грибочек все знают. Белый. Белый красавец. Ножка пресная. Комуров, конечно, много. Ищем сейчас, как выйти, мы пошли в тех местах. В тех местах, где мы никогда не были. Но такого гриба я еще не встречала. Это красавец. Надо его выкрутить. Это красавец. Вот это да. Ножка, шляпка. Да, замечательный. Замечательный красавец. Подосиновик. Красавец. Сейчас посмотрим ножка. Ножка. Сейчас мы ему оставим. Пусть растут следующие.